Меня зовут Ванесса, я из Гватемалы, и в настоящий момент я учусь в МГМСУ в ординатуре. Скажите, пожалуйста, каковы ваши впечатления о сегодняшнем курсе имплантации для начинающих Владимир Федорович Осимов? Tell us, what's your opinion on this ongoing course and uh, what did you like most and what did you like exactly? Uh, well, today was the first time I came to this course and I really like it. Uh, people uh, know uh, everything that what they are talking and uh, they are specialists in, in hierarchy and implant. Uh, I really like how they teach, how they learn. Uh, they ask us questions. They help us if we need uh, something with a Even though I don't know the language, uh, they try to be kind with me and explain me uh, as well as they can. Мне um... понравилось на этом курсе. Мне понравилась аудитория. И я особенно отмечаю то, что люди задают очень грамотные вопросы. Они не только хирурги, но и ортопеды. несмотря на то, что я не совсем идеально знаю русский язык, но они пытаются мне помогать и пытаются сделать так, чтобы мне здесь было более комфортно.